Расскажу о еще э, двух элементах работы с барабанами, точнее с барабанной партией. Это о, э, скажем так, соз искусственном создании брейков, э, то есть мы уже это делали с помощью вот этой регулятора Fills, э, но они как бы создавались только в, в местах, где сам решал барабанчик, то есть, как правило, это в середине региона, то есть между четвертым и пятым тактом партии, и э, в конце. То есть давайте еще раз послушаем. Это был первый брейк и в конце будет еще один вот бывает такое часто что например вот до основной партии допустим вот это вот оно, у нас есть как бы интер песни и мы хотим чтобы она началась с брейка определенного барабанов что сделать ну очень просто для этого можно например, здесь создать драмер здесь я с зажатым контрол нажимаю по пустому месту у меня появляется меню и здесь сразу есть create драмер region и он создается на один такт здесь можно поставить именно для этого региона значение филс на максимум и вот что у нас получится То есть у нас получился а, такой цел, на целый такт брейк. А, мы можем, например, до двух долей сократить, и у нас получается такой стандартный брейк а, перед началом песни. А, и то же самое можно сделать с самой партии. То есть, например, я хочу, чтобы у меня вот здесь был брейк. Я просто а, а, разрезаю, с помощью Arquive Tool, вот этот инструмент либо можно использовать ножницы которыми на правую кнопку мыши я например могу разрезать здесь и здесь вот и выбрав все вот эти регионы с зажатой клавишей shift я просто могу установить значение fills побольше и у меня будет вообще везде сбивки то есть на границе каждого региона у меня будут сбивки То есть по умолчанию всегда барабанчик, он как бы следует за вот этими регионами то есть а затем как у нас разделена партия то есть в данном случае у нас есть целый восьмитактовый регион а здесь у нас четыре двухтактовых и в конце каждого региона неважно сколько бы он был там один такт или вот пол такта или два такта неважно барабанщик автоматически играет брейки если у нас включен параметр feels если у нас выключен параметр feels то брейков не будет вообще вот, а если он хотя бы как-то включен, то брейк будет по-любому И поэтому, если вам искусственно нужно создать где-то в каком-то месте брейк в определенном То вот просто вот вырежьте вот это место, то есть там с помощью ножниц, например И у вас будет здесь брейк. Добавьте, выделите этот регион, добавьте филов Положение филс, и у вас будет прям такой целотахтовый брейк посередине песни Вот, то есть очень просто это все редактируется, и самое главное, о чем я еще пока не говорил, запомните, что все вот эти редакции, которые мы делаем, вот вообще любые, то есть XVP положение положения, выбор инструментов, которым играем, выбор партии, то есть все вот это относится только к тому региону, который у нас выбран. То есть если вы выбирать следующий регион, все настройки другие. Поэтому, если вы хотите что-то глобально изменить, просто надо выбрать все. И тут уже что-то определенное устанавливать. И у нас, как вы видите, все партии обновляются в зависимости уже с этими настро... от этих настроек. А, то есть это тоже очень важно, если вы хотите какой-то общий грув получить, общие настройки громкости и сложности, то именно со всеми регионами работайте, потому что иначе у вас каждый регион будет в своем стиле, а со своим каким-то свингом и так далее. То есть это а, ну, не очень как бы продоподобно и поэтому с этим, за этим надо сразу следить изначально. То есть только-только-только-только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 а также узнайте о подарках, которые ждут каждого купившего пожизненный доступ. Не откладывайте обучение на потом, начните прямо сейчас. Давайте я сейчас это все удалю и создам новый. По умолчанию создается восьмитактовый рисунок. Так, создам новый и что я хочу сделать? Я хочу привязать... Нашу партию э, бочки и малого к какому-то инструменту, в данном случае к басу, например. Но ну, сейчас слышно, что э, бочка играет какую-то свою партию, э, бас свою, и они не всегда совпадают. Но давайте здесь включим режим Follow и выберем этот ливерпуль бас который у меня здесь загружен. То есть здесь можно выбрать любую дорожку, которая есть в проекте. У меня здесь еще есть гитара. Пока она выключена. Давайте послушаем. То есть сейчас очень э, явно видно, что бочка играет именно там, э, где играет бас. То есть э, все, доли, все доли синхронизированы у нас. Вот, э, так что это очень э, отличный вариант э, привязать вашу партию барабан к какому-либо инструменту. И я вам очень рекомендую тоже э, это делать, чтобы э, у вас был такой общий, общий ритм секции в композиции, а сверху вы уже могли бы записывать какие-то другие инструменты с разными чувствами. Это как бы создаст основу-основу песни, и э, когда бочка с басом э, и, ну, вообще барабаны с басом совпадают, это всегда уже выводит песню на другой уровень, то есть аранжировку на другой уровень, потому что уже в ней есть такая некая продуманность, потому что когда мы изначально просто набрасываем инструменты, как правило, у нас барабан играет одно, бас играет другое, там гитара третье, и получается просто какой-то набор партий, вроде бы все хорошо, но какого-то общего кача, общего грубо нету, и поэтому вот такая функция как follow она очень помогает в этом. Так, ну по редактору все. И дальше мы рассмотрим уже работу с самим инструментом DrumKit Designer, то есть с редактором барабанной установки. Так увидимся в следующем видео.